Подробности дела, по которому Верховный суд отменил в Украине правило пешеход всегда прав. Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, обязал виновного в ДТП пешехода компенсировать стоимость материального ущерба, нанесенного ИСУ в результате повреждения его автомобиля, сообщает официальный сад Верховного суда. Верховный суд в составе коллегии судей, второй судебной палаты, кассационного гражданского суда оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения, а и судебные решения без изменения. И указал, что обязанность возмещения ущерба возлагается на лицо, которое его нанесло. В марте 2016 года водитель авто обратился в Королевский районный суд города Житомира. Да-да, не удивляйтесь. Или Королевский. От этого суд не меняется. В общем, обратился с иском к пешеходу о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, далее ДТП. Подробности этого дела опубликованы в едином реестре, ссылку я оставлю в описании данному видео. Первое исковое заявление мотивировано тем, что 16 декабря 2015 года 8 часов 51 минуту истец, управляя автомобилем Толо, Toyota Land Cruiser 200 и двигаясь по улице Бердичевская в направлении площади Смолянского на разрешающий сигнал светофора вблизи перекрестка улицы Большая Бердичевская, жвачка допустил наезд на пешехода, который, нарушая правила дорожного движения, далее ПДД, Внезапно выбежал на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения. Создал опасность для движения водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который не имел технической возможности избежать наезда в данной дорожной обстановке. Вследствие данного ДТП пешеход получил телесные повреждения, а надлежащий су автомобиль механические повреждения. 2 марта 2016 года постановлением Королевского... Королевского или Королевского районного суда города Житомира, признал виновным в совершении административного правонарушения по статье 124 КУАП и производство по делу закрыто в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. Решением Королевского районного суда города Житомира от 15 марта 2017 года иск водителя удовлетворен. Частично его пользу с пешехода взыскали 73 701 гривну админ с копеек причиненного материального ущерба, и 737 ривен 1 копейку расходов по уплате государственной пошлины. Суд первой инстанции, удовлетворяя частично исковые требования, исходил из того, что поскольку в результате ДТП, которое произошло 16 декабря 2015 года по вине пешехода был поврежден принадлежащий истцу автомобиль, то стоимость материального ущерба, нанесенная ИСЦУ в результате повреждения принадлежащему автомобилю в размере 73 701 грамм 10 копеек, которые документально подтверждены, должен возместить ответчик в силу требований статьи 1166 Гражданского кодекса Украины. Постановлением апелляционного суда Житомирской области 20 июня 2017 года апелляционную жалобу пешехода отклонили. Решение Королевского районного суда Житомира от 15 2017 оставлено без изменений. Судебное решение апелляционного суда мотивировано тем, что выводы суда первой инстанции соответствуют требованиям закона. Обстоятельства дела установлены полно, полно а доводы апелляции не подтверждены надлежащим и допустимыми доказательствами и не проверяют выводов суда первой инстанции. В июле 2017 года пешеход не согласен ни с решением суда первой инстанции, ни с вердиктом по апелляции. Подал уже в высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу, в которой просит отменить судебные решения судов предыдущих инстанций, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, и принять новое судебное решение в отказ и отказать в иске. Кассационная жалоба мотивирован тем, что суды предыдущих инстанций, возлагая на пешехода обязанность по возмещению ицу материального ущерба, не учли, что из СОМ доказана причина-следственная связь между ДТП, которая произошла 16 декабря 2015 года, и причиненными ицу материальными убытками на восстановительный ремонт автомобиля, реальность нанесения которых последним не доказана. Осв. ицу на кассационную жалобу не поступал. Вот так Постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 23 августа 2017 года открыто кассационное производство по указанному делу и истребовано гражданское дело номер 296 2509 дробь 16 c Королевского районного суда города Житомира. Согласно статье 388 Гражданского председательного кодекса Украины судом кассационной инстанции является суду, суд Верховный суд которой и было передано указанное дело. Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда от 20 июня 2019 года указано дело, назначено к судебному разбирательству. Суд установил, что 16 декабря 2015 года Водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по Большой Бердивческой направлении площади Смолянского на разрешающий сигнал светофора вблизи перегрездка улицы Большая Бердивческая жвачка, допустил наезд на пешехода, который, нарушая ПДД, внезапно выбежал на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения. Создал опасность для движения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser 200, не имел технической возможности избежать наезда в данной дорожной обстановке. Постановлением Королевского районного суда города Житомира от 2 марта 2016 года закрыто производство по делу о привлечении пешехода к административной ответственности по статье 124 КУАП в связи с истечением срока наложения административного взыскания. Обращаясь в суд с указанным иском, истец ссылался на то, что в результате нарушения пешеходом ПДД, принадлежащему автомобиль, получил механические повреждения, что подтверждается экспертным авто тавто ИССЛЕДОВАНИЕМ НОМЕР 112-23 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. Верховный суд руководствовался следующими мотивами. Пешеход, как участник дорожного движения, статья 14 Закона Украины о дорожном движении, не является лицом, на которое распространяются нормы, статьи 1187 Гражданского кодекса в случае совершения правонарушения, повлекшего причинение ущерба собственнику транспортного средства. Пешеход не может считаться надлежащим субъектом ответственности за вред, причиненным источником повышенной опасности транспортным средством. Учитывая императивные положения, части 2 статьи, 1187 гражданского кодекса на пешехода не может быть возложена обязанность по возмещению вреда причиненного источником повышенной опасности. В то же время невозможность квалификации пешехода как надлежащего субъекта ответственности за вред причиненный источником повышенной опасности. Порядки, предусмотренные в статье 1187 Гражданского кодекса, не свидетельствуют об отсутствии правовых оснований для привлечения пешехода, по вине которого произошло ДТП, гражданской правовой ответственности за причиненный его действием вред на общих основаниях. На спорные правоотношения распространяются нормы статьи 1166 Гражданского кодекса, которая регулирует общие основания ответственности за причиненный имущественный вред. Согласно норме, имущественный вред, причиненный неправомерным действия, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло. Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Поэтому я советую вам, если вы окажетесь в такой ситуации, в которой ДТП произойдет по вине пешехода, добивайтесь от сотрудников полиции, отразить это в постановлении или протоколе об административном правонарушении. берите себя и будьте внимательны на дороге. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди вас ждет много интересного. Спасибо за просмотр.